написать запрос, где опишите свою проблему, и система уже автоматически, используя свою базу знаний, наработку вот того, что уже мастера работали, даст вам определенный ответ и рекомендации, что делать. То есть это вот, что говоря, то, как работает тот прототип, который мы сделали. Проект пока находится на начальной стадии, ведь к его реализации приступили только месяц назад. Но он уже активно воплощается в жизнь. На данный момент мы заняты тем, что разрабатываем прототип интерфейса рабочего кабинета юриста, судьи. Для этого мы очень тесно работаем с представителями арбитражного суда